Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Возвращаюсь к проекту Плюс ПТС. У меня на канале есть видео. И я его удалю, друзья. Почему? Потому что у меня проблемы с сайтом. В общем, вчера вечером я... Отработала, все замечательно, так как захожу два раза в день, вот эти сейчас 10 баб рекламок, а вообще по 5 рекламок два раза в день дают просмотр. Ну так вот, вчера я отработала, все замечательно, сегодня утром захожу, логин нажимаю, мне пишут неверный логин или пароль. Я попробовала с другого браузера. Такая же проблема. Потом кликнула сброс пароля. Ввела адрес электронной почты. Опять пишут, что проблема какая-то там. Ладно. Я пошла сюда. Контакт нажала и написала как бы письмо, в поддержку. А потом смотрю, вот здесь есть адрес электронной почты. Ладно, сделала я скриншот. И уже с почты написала. Мне поддержка ответила, что довольно-таки обнадеживает. Сайт тут немножко лагал. Чего-то у него тут было не того. И сейчас я вам покажу, что мне поддержка ответила. Привет, как вы сказали, ваши учетные записи больше нет в нашей базе данных. Нормально, да? Мы думаем, что это может быть связано с проблемой перезагрузки сервера. Значит, что сайт лагал, была какая-то перезагрузка у них там с которой мы столкнулись вчера. Пытаясь решить проблемы, мы по ошибке удалили некоторых пользователей. Так что кто в проекте, проверяйте, заходите и пишите в службу поддержки, которых не смогли восстановить. «Приносим извинения за возможные неудобства». В качестве вознаграждения мы создали для вас пользователя с балансом покупок в размере 10 долларов. Они мне компенсировали как бы, да, я же депонировала 6 долларов сюда. Чтобы вы могли продолжить использовать плюс ПТС, как раньше. Баланс реферала был потерян, но мы надеемся, что с бонусом 10 долларов вы, мы сможем вам компенсировать. Ну но нормально. Они, конечно... В общем, у меня полностью обновлен аккаунт. Все у меня по нулям. У меня уже и сумма была нормально на вывод. Как бы, ну и опять же такие 300 бабс поинтов. Это бонус. Кто не знает, регистрация здесь на простейшая логин и мейл, пароль. Вот. Вот, они мне компенсировали 10 долларов. Также вот здесь во вкладочке находится реферальная ссылочка. Вот она. И реферальная ссылочка находится на домашней страничке. Спускаемся ниже, в самом низ. Вот она, реферальная ссылочка. Вот. И у меня... По нулям все вот здесь баб-группы можно просмотреть. Это там теперь все с нуля. Нужно опять начинать. Кстати, да, проект свежий. И я вам в прошлом видео не показала. Но здесь все умные и догадались посмотреть вот нее с новости. Стартовал он, по моему, 25 числа. Сейчас гляну. Вот приланч 14.05, то есть предстар, да? И 25.05 он стартовал. Выходит. Как-то так. И вот здесь что написано? Уже Уже 30.05. Так, мы изменили нашу рекламную сеть, потому что та, которую мы использовали ранее, показывала некоторые программы вымогатели и вводящую в заблуждение рекламы. Теперь мы показываем меньше баннеров и более качественный контекст. Спасибо всем за то, что оставили нам свой отзыв с уважением. Ну, такое вот. А, не 25-го. Значит, старта... Мы очень рады сообщить нам, что запуск официально начался. Значит, 14 числа он стартовал, друзья. Вот. Значит, ну а здесь техрабита у 25-го 05 -го были. Вот такие вот дела. Теперь мне надо по-новому. Покупать. как бы группу это увеличить купить пакет значит вот здесь 10 рекламок кто работает без вложений вот такая сумма можно начинать без вложений но без вложений это очень долго по 3 цента в день вот и я сейчас куплю пакет надо взять для этого ссылочку реферальную. Сейчас я возьму ссылочку. Скопирую. Так, иду. И вот здесь опускаюсь ниже. Био. баб. Я покупаю. У меня на балансе 10 долларов. Конечно, меня это не радует. Минимальный депозит здесь от 2 долларов. Вставлю количество от пакетов. Сюда вставляю реферальную ссылочку. Позже баланс. И покупаю. 26 тысяч у меня будет монет. Кликаю. Куплена. вот видим да я купила и вот он 31 05 моя рекламка теперь возвращаюсь на домашнюю страничку уже баланс по нулям и вот здесь мои бабпоинты значит и что вот такая вот у меня рекламка и была. Здесь все просто кликаем. Шкала, она быстро загружается. Бонус они мне дали. А то, что я депонировала, это ничего. Компенсирует мне. и все. Таким вот образом просматривать рекламку. Вот у меня уже тут баланс вывода. А здесь поинты. И также поинты как бы можно просматривать. По 26. Пока 10, а потом будут по 5. Вот этих рекламок. Два раза в день. Точно так же кликаю. Загружается шкала. Ну, то, что поддержка ответила, это уже, да, плюс проекту, конечно. Я думала, все, течу на Воркутю. А, я им написала еще то, что я, мало ли скажут, да, что у меня нет учетной записи, типа, может, обманул он. Я им взяла видео, ссылочку на видео, послала им видео, то, что я зарегистрирована, то, что я депонировала, ну, вот там же видео показано. Я же все делала в режиме онлайн. Депозит. Вот. А вот здесь депозит. Кликаем. Вот пэйр. Минимум 2 доллара. Тоже 2 доллара. И криптовалюта. Вот здесь 2 доллара. Минимум. И максимум 50. Вот как-то так. Я вот депонировала 6 долларов в прошлый раз, когда подсоздавала первую учебную запись. Кликала депозит, меня перебросила на паер, ну и там как бы все по накатанной. И таким вот образом. Ну, в принципе, на этом все. Как долго будет проект работать, я не знаю. Будем надеяться, он даст нам заработать. Вот. Давно не участвовала в таких проектах. но ну, вот, Рискнула зайти. Посмотрим. Будет что выводить. Естественно, я запишу видео по выводу. Минимальный вывод отсюда 5 долларов. Всем удачи, всем пока.